Нет, не угодно. Давай вот сюда. Теперь ножки вычесаем. И одну, и вторую. Ножку выше поднимай, сейчас левую, вот, и выпрямляйся немножко. Молодец. Надо выше еще налезть. Сначала левую и правую на зеленую. Молодец. Теперь левую ручку на веревку, на узелок прям, правую правую на веревку на узелок, а левую тянись, тянись не бойся. Oh! <laughs>